Трям подписчикам, и гостям, я Джетли. И не говорите мне ничего за бабушкину помаду. Она моя. Просто мне нравится цвет бабушкина. Сегодня я наконец-то сделаю видео. 10 фактов обо мне. Целых 10, а то вы не знали. Ха! Это моя книжка, в которой я записывала раньше сценарии разные, типа к видео, которые хотела сделать, но почему-то не сделала, потому что я ленивая жопа, у меня нет напарника, кроме Криса, который постоянно занят для, для того, чтобы снять это видео. Первый факт обо мне, это то, что я обожаю животных, особенно змей и кошек, потому что кошки дарят нам тепло, а змеи это как маленькие-маленькие дракончики, только без лапок и крылышек. Но они такие классные, я не знаю. Ставь лайк, если любишь змеи и кошек, и напиши, если ты любишь змей и кошек кого ты из них больше всех любишь. А если ты не любишь змеи кошек, напиши тех животных, которых ты любишь. И можешь написать имена своих животных, которые ну, содержатся у тебя дома, которые живут у тебя дома и которых ты любишь. Второй факт обо мне это то, что я люблю фрукты, и овощи. Я ем фр... фактически все, но я не могу есть некоторое мясо, и проще сказать, что я ем свинину и курицу, потому что остальное мясо у меня, увы, не воспринимается после одного случая, о котором я вам, скорее всего, не расскажу, потому что это очень такой, не очень хороший случай. Ну, короче говоря, если... Если вам говорят, что после того, как вы попробуете человечину, остальное мясо у вас не будет восприниматься, то да, ребят, так оно и будет. Третий факт по мне. Это то, что я страдала болени, я страдала анорексией, у меня была нехватка веса, из-за чего у меня нарушился баланс гормонов, хотя, может быть, он нарушился из-за других каких-то вещей. Но, в общем... Все есть как есть. Короче, у меня недостаточно женских гормонов и очень много мужских гормонов, и это не гуд. И это, по-моему, никак не меняется, потому что мы пытаемся это с ручами поменять, но нифига, я становлюсь только толще, и мне кажется, что скоро я забью на все эти таблетки, и все. И буду опять анарексичить. Хоть это и очень вредно. Я вам не советую этого делать, потому что... Есть точка невозврата, если вы зайдете за эту точку, вы можете умереть. Четвертый факт это то, что люди чаще всего видят во мне то, что есть в них самих. Ну и, собственно говоря, наоборот. Поэтому я отношусь к людям хорошо, а некоторые люди относятся ко мне не очень хорошо. Ну, бывает. Шестой факт обо мне это то, что я влюбляюсь в персонажей мультфильмов и аниме. И чаще всего это антиподы. Влюбиться в персонажа из мультика и потом страдать, что он тебя не любит, хотя он просто нарисованный и вообще не живой, и, и что ты паришься. Алло. Шестой факт обо мне или он уже был? Не знаю. В общем, еще один факт обо мне – это то, что институт убил во мне напрочь на два года просто любое желание рисовать, просто взял и убил, взял и убил, и два года я действительно ничего не рисовала, мне было очень неприятно это делать, мне было очень больно это делать, если так можно выразиться, вот, и вот совсем недавно я снова начала рисовать, поэтому если вы видите в моем инстаграме всякие рисулечки-паписулечки, которые вам не нравятся, да, то можете сделать поблажку, потому что я это делаю просто, чтобы снова разогнаться. А можете поблажку не делать и идти нафиг! Мой инстаграм, мой канал, что хочу, то и делаю. Ладно. Успокойно, спокойно. Седьмой факт обо мне. Я люблю чистоту, но я не могу поддерживать ее в доме. Ну, как, могу, если есть место, а если его нету, то не могу. Потому что иначе мне все везде распихано, а потом я такая, господи, где что лежит? Почему все так? Мне нужны, нужны вешалки, мне нужны вешалки, прям, те стены, которые идут такие. Вот, и на каждой вешалке там по, по две, по три вещи, чтобы повешено было и полки такие, чтобы все было сразу видно, что на них находится. И только тогда, только тогда у меня будет реально тут царить порядок. Восьмой факт обо мне. Мне нравится неординарная личности, но неординарная не только внешностью, но и способом мышления. То есть есть человек, который возьмет молоток и забьет гвоздь, а есть человек, который возьмет киенку. И кого-нибудь ударит. Нет, это что-то не то. Нет, это плохое сравнение. Серьезно, серьезно, плохое сравнение. Короче, есть человек, который забьет гость, а есть человек, который возьмет железо и сделает подкову. Вот так вот. Вот это вот уже лучше. Девятый факт обо мне. Если я не принимаю таблетки, я очень часто впадаю в ярости. Со мной лучше вообще не контактировать. Прям вообще-вообще, вот совсем-совсем, потому что я могу укусить вас и выиграть кусок мяса. И вы будете этому не рады, потому что у меня такие случаи уже были. И Лучше быть худой и злой, или добрый и толстый, ребят, скажите, пожалуйста. И последний факт обо мне – это то, что я просто обожаю готовить. Я люблю готовить кондитерку, я люблю готовить мясо, я люблю готовить рыбу. Но проблема в том, что я обычно либо готовлю слишком много, либо я готовлю и ну как, хочется еще и это все калорийно, и сейчас. В последнее время я очень долгое время не готовила. Вот именно с того момента, как начала болеть, потому что тремар! А сейчас не готовлю просто потому, что я ленивая сук. Ленивый сук. сук сосу, Сук-бисюк. Сук. Вот. Это было Были 10 фактов обо мне. Ставьте лайк, если у вас совпадают некоторые факты. И вообще пишите в комментарии, мне было бы очень приятно, ну, почитать ваши комментарии. Потому что мне не пишут комментарии в последнее время. Пожалуйста, ребята, я хочу выходить с вами на связь как можно чаще. Вам спасибо за просмотр. Э, большое спасибо, да. Большое спасибо, что смотрите меня, приглашайте смотреть меня, друзей. Хей, hey, hey. Вот. Ну, рассказывайте там, в соцсетях, вы мне поможете этим чуть-чуть. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.